Здравствуй, мир новинки 16-18 -го года в объективе нашей камеры сегодня близард новая серия целая новая серия Quattro. все остальное практически без изменений либо как-то уже рассказано а вот это абсолютно новое это квадро Не уже честно скажу не помню в замену чего она приходит в общем то суть, суть следующая. это лыжи для карвинга для подготовленного склона во всех в общем его проявлениях в видении близард Локально, логически вся линейка Quattro разбивается на три группы Давайте мы по ним вот так группами поговорим Первая группа это две модели RS и RX Вот они выглядят вот так Разница у них в том, что это примерно похожие лыжи Но вот это стали повыше 69 Это стали пошире 84. То есть, грубо говоря, такой классический карф универсал с расширенной повышенной проходимостью. И исключительно такой среднерадиусный, действительно тонкий и острый карф, очень динамичный. По ощущениям мышек как бы, достаточно интересные, пруженные. Но... У обеих моделей и такой затупленный носок для увеличения рабочей длины канты. Насколько это будет работать, надо проверять на склоне. Потому что если в узкой версии я понимаю, что это даст преимущество в охватке и стабильности, то универсальности это может снизить проходимость и да, работу на разбитом мягком склоне. Но надо проверять и поэтому сейчас мы как бы едем по задачу. Опять-таки deck который Близзард пытается давно делать, и отсутствует соотношение амортизаторов, тоже можно обратить на это внимание. И дальше идут лыжи двух категорий. С карбоном и с титановым. Титановая представлена в талиях 69, 84, 74,80. Карбоновая 74,80. Но разница у них, собственно, в весе и в жесткости. По радиусам они примерно похожи. Примерно там 15-16 метров. То есть все лыжи плюс-минус одинаково средние. То есть это не слалом, и это не гигант, это не быстро и не маневренно. Работать не надо. И в общем можно комфортно Кататься долго. Какую выбрать? Это вопрос вообще открытый. То есть, ну, естественно, Кааля пошире 80 это условно, как бы такая для большей проходимости на каком-то, может быть, мягком и развитом склоне. Более острый, 74 это более карф. Что выбирать карбон титанал то тут вопрос, вообще, совершенно персонально индивидуальный, потому что потестить здесь невозможно, да, и сказать, что-то конкретно невозможно. Сами специалисты компании говорят, что ну как бы это на вкус и цвет все пломастеры разные, каждый. из сам себе после выбирает. Ну вот, я лично, честно говоря, вообще не знаю как, потому что это, в принципе, не моя категория, наверное, я бы брал вот из этого всего вот этот rs потому что это как бы такая приятная мягкая на ощупь лыжи, радио 16 метров меня, в принципе, импонирует, и в талии вот именно 69, мне, это, мне эти лыжи понятны, а для проходимости я выбрал уже что-то более уже современное, такое аля фри вот как бы... Или вот вообще совсем вот из серии Твинтипов от Близарда, там типа что-то письмикеры Гансмока, которые приятные вещи... Селые лыжи на тестах в прошлом году они, мне понравились. В этом году они без изменений. Вот. Но сейчас мы постепенно уже сваливаемся в плоскость такой практического катания, тестов и тому, как лыжи ведут себя на склоне. А здесь склона нет. не только теория. Мы прошлись по линейке квадро, Вот такая. Она вот такие здесь стали. Вот такие здесь ростовки. Вот такие здесь лыжи. Но ищите информацию. Я же в свою очередь пойду на тестах искать их на снегу. И буду рассказывать прямо оттуда прямой репортаж. Чтобы не пропустить видео от тестах, подписывайтесь на нас на каналах, на соцсетях и встретимся на склоне. Пока!